Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим виды пива. И этим видео мы начинаем нашу огромную работу по тому, чтобы представить вашему вниманию технологию, процессы и оборудование пивоварения. Мы будем рассматривать в основном классический подход. И это будет более 30 лекций по пивоварению. На текущий момент достаточно сложно сказать и обозреть, сколько их будет на самом деле. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат. Подпишитесь на Boosty.to. В этих лекциях мы непременно рассмотрим подготовку солода и хмеля. Использование хмеля в пиво-варении, охмеление сусла, фильтрацию сусла и пива, брожение и дображивание пива. И, конечно же, все это будет подробно рассмотрено с точки зрения конструкции используемого оборудования, технологических режимов, физических и химических процессов, которые происходят с сырьем и полуфабрикатами. В некоторых лекциях будет очень много химических формул. Которые будут появляться на экране. И вы сможете более полно понять тот процесс, который происходит на производстве. В этом видео рассмотрим виды пива. Есть разные классификации. Я буду придерживаться одной из них. Итак. Пиво делится по цвету на светлое и темное, а по концентрации на слабое с исходным суслом 5%, среднее до 12% и крепкое свыше 14%. В зависимости от способа брожения, оно делится на пиво низового брожения и пиво верхового брожения. В редких случаях встречается пиво. Самопроизвольно сброшенное. Прежде чем мы рассмотрим пиво низового и верхового брожения, следует отметить, что производство крепкого пива, то есть с процентным содержанием 14%, достаточно трудоемко. Эти проценты относятся к экстрактивности начального сусла. И наиболее часто встречается пиво с экстрактивностью начального сусла от 10 до 12% массовых. И как мы выясним в наших следующих лекциях, что пиво с экстрактивностью сусла свыше 14% очень трудоемко в производстве. Но об этом позднее. А сейчас поговорим о пиве низового брожения. Большая часть мирового производства пива получается при низовом брожении. Это или светлое, или темное пиво разной концентрации. В мировом производстве преобладает светлое пиво пивзенского типа. Оно было создано после основания пивзенского пивоваренного завода. У пива, как напитка, Особенно ценятся некоторые специфические, главным образом органолептические свойства. В связи с этим возникло много, часто очень разных типов пива. Однако основным представителем осталось именно пиво Пильзинского завода. Выровненные вкусовые свойства которого вместе с приятным грековатым вкусом и хорошей пенистостью ценятся потребителями. Кроме технологии, на свойства пива оказывают влияние местные производственные условия. Тип солода, тип хмеля, качество воды. Из немецкого пива известно темное мюнхенское пиво. Оно имеет концентрацию 13-14%. Полный слегка сладковатый, однако очень приятный вкус. Из-за специальных сортов мюнхенского пива наиболее известен темный Сальвадор. Светлое лагерное пиво пильзинского типа изготавливается на мюнхенских пивоваренных заводах в ущерб темному пиву, производство которого сокращается. К известным типам относится также светлое дортунское пиво. Оно имеет характерный среднегоркий вкус. Глубоко сброжено. Концентрация колеблется от 13 до 14%, содержание спирта от 4,5 до 4,8%. В США, где выпуск пива достигает 1,4 от мирового производства, светлое лагерное пиво пильзинского типа изготавливается только способом низового брожения. В результате стремления производителей пива повысить стойкость за счет переработки только стандартного сырья, при максимальной рационализации производственных процессов качество марочного пива до определенной степени выровнялось в ущерб индивидуальным свойствам пива, характерным ранее для отдельных производителей. Особенно это верно на примере США. В Европе проблемой выравнивания основных показателей пива занимался, например, бельгийский технолог Ганг. Выравнивание химического состава и цвета пива чешских и других марок представлено в таблицах на экране. Хотя приведенные данные не содержат сведений об органолептических показателях, Однако из анализа видно, как пиво отдельных марок приспосабливается по химическому составу и цвету к существующему стандарту. Особенно существенно приспосабливание к очень светлому цвету, которое требуется в настоящее время от всех высококачественных сортов пива. В Чехии выпускается преимущественно светлое пиво. Доля темного пива незначительно колеблется от 3 до 5%. По сортам в общем выпуске на разливное 7% пиво приходится около 20%, на 10% около 65%, на 12% лагерное пиво около 15%, на специальные сорта пива около полупроцента. В Германии, Польше, Венгрии вырабатывают преимущественно светлое пиво концентрацией от 11 до 12%. В России... Большая часть пива по качеству напоминает чешское лагерное пиво. Из светлого пива это 11% жигулевское с несколько более интенсивным цветом, чем чешское светлое пиво. От 1 до 2,2 мл однонормального раствора йода. Сладковатое с незначительно выраженным хмелевым вкусом. Другие светлые сорта, 12% рижская, львовская, 13% московская, более светлые, от 0,5 до единицы, С выразительным хмелевым вкусом, московская со слабоароматным солодовым привкусом. Темная, 14,5% мартовская, малоохмеленная, имеет полный и выразительный солодовый вкус. Цвет колеблется от 4 до 8 миллилитров, 0,1 нормального раствора йода. Отметим два сорта пива высокой концентрации. 20% светлое ленинградское и 20% темное портер. Ленинградское пиво сильно охмеленное имеет высокое содержание спирта, минимальное количество которого 6% и характерный вкус. Темный портер тоже получается способом низового брожения. Он имеет очень приятный аромат, содержит 5% спирта, имеет цвет 8 мл 0,1 нормального раствора йода. В Германии, где выпускают больше всего пива из европейских государств, 98% от общего выпуска приходится на категорию так называемого Вольберр концентрации от 11 до 14 процентов. Это преимущественно лагерное пиво пильзинского типа. Только 1,3% от общего выпуска приходится на специальные сорта концентрации выше 16 процентов. И остальные на слабое пиво 2% и 5,5%. В остальных европейских странах тоже преобладает светлое лагерное пиво. От 11% до 13% и только небольшая доля приходится на слабые и специальные сорта. Пиво верхового брожения. Производство пива верхового брожения в европейских странах когда-то имело очень существенный объем. После введения способа низового брожения, производство его снизилось и в настоящее время сохранилось только в Англии. В других странах этот метод не применяется за небольшим исключением уже с конца XIX века. В Англии около 90% пива от общего выпуска вырабатывают способом верхового брожения. Изготавливают два основных сорта. Темное пиво портер и Стоут и светлое пиво Эль. В обоих случаях это пиво легкое и крепкое до 20%. Пиво стоут и портер очень темное, сильно охмеленное и глубоко сброженное. Потребительское пиво 9-12% большей частью не шпунтуется. Оно имеет низкое содержание углекислого газа, характерный при вкус темного солода и типичный аромат. Брожение пива коротковременное, особенно у стоута, некоторые сорта которого выпускают через 4-6 дней. Портеры и крепкие экспортные сорта стоута имеют при концентрации от 13 до 20% содержание спирта от 4,1 до 6,8%. Они очень стойкие и выдерживают хранение в бутылках до 2-3 лет известные марки «Квинес» и «Бас». Светлое пиво верхового брожения вырабатывают из засыпи с добавкой заменителей солода, сахара и риса. Оно сильно охмеленное, а более крепкие сорта еще дополнительно специально охмеляют, ароматизируют в лагерных танках. Светлое пиво L имеет концентрацию 10-11% и называется также горьким более темный мягкий эль несколько меньше ахмельон его концентрация от 9 до 11 процентов особенно популярным является сорт очень горького пива с так называемым сухим вкусом концентрация от 13 до 14 процентов называемый паль эль эти сорта пива вырабатывают из хорошо растворенного солода, холодного режима выращивания. Они глубоко сброжены, имеют высокое содержание спирта, вкус горьковатый или горький, однако типично солодовый. Это пиво умеренно насыщено углекислым газом, необходимо, чтобы оно, как и все сорта английского пива, имело специфические вкусовые и ароматические свойства. В Германии было распространено коричневое пиво, браунбир, однако его значение упало. Однако возрос интерес к светлому или белому, очень насыщенному углекислым газом пиву, верхового брожения с кисловатым, освежающим вкусом. Белое пиво производит из ячменного и пшеничного сладов, оно кисловатое. Очень свежее, глубоко сброженное, с содержанием углекислого газа не менее 1,2% массовых. Его пьют с добавлением фруктовых соков или спирта. Аналогично этим сортам бельгийское пиво верхового брожения. известные Луванское белое пиво и коричневое питерман. Концентрации от 9 до 11%. И с содержанием спирта от 1,8 до 2,2%. Абсолютно особым сортом является брюссельское пиво ⁇ Ламбик ⁇ Изготавливают его из солода с добавкой 40% пшеницы. Концентрация начального сусла 13%. Пиво сильно охмельонное. Содержанием спирта 3-4%. Варят ламбик только зимой и предварительно не сбраживают. Произвольное брожение вызывают дикие дрожжи, молочные бактерии и дрожжи типа Бреттономицис. Перед выпуском вкус пива исправляют путем смешивания старых партий с молодыми. Под деклерку ламбик смешивают также с другими сортами пива верхового брожения, обычно с пивом с высоким содержанием углекислого газа, до 7 грамм на литр. Чтобы оно приобрело типичный аромат ламбика. В остальных европейских странах производство пива верхового брожения незначительно и ограничивается освежающим пивом с высоким содержанием углекислого газа. Пиво с низким содержанием спирта и безалкогольное пиво. С ростом мероприятий, направленных на борьбу с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, в начале 20-го столетия на пивоваренных заводах появилось стремление производить пиво с низким содержанием спирта или пиво, абсолютно лишенное спирта. Эти стремления были осуществлены во время Первой мировой войны и в годы кризисов в США с 1917 по 1932 год. Во время войны повсеместно вырабатывали пиво с низкой исходной концентрацией, а следовательно и с низким содержанием спирта. В США нормально изготовленное пиво освобождалось от спирта вакуумной дистилляцией. Разработка безалкогольных сортов была еще более подстегнута антиалкогольными законами в США. Пиво перед выпуском сильно карбонизировалось, однако его вкус из-за дистилляции был нарушен. Разные европейские государства пытались вводить пиво с высоким содержанием экстракта и высокопитательной ценностью, однако с низким содержанием спирта. Пытались также использовать для главного брожения вместо бактерии Saccharomyces cerevisae Другие микроорганизмы, например, сахаромицедес ледовиги, мобили и другие, ограничивалось сбраживание мальтозы и образование спирта и уделялось внимание образованию разных кислот и ароматических веществ. Однако пиво, полученное таким образом, не нашло распространение главным образом из-за больших различий во вкусовых свойствах. Определенное значение имеет пиво с низкой исходной концентрацией, главным образом тогда, когда желаемое отношение сахаров к несахарам имеют в виду уже при засыпе и регулируют соответствующим введением процесса в варочном отделении, и когда главное брожение проводится так, чтобы пиво не слишком сбраживалось. В Чехии в этом направлении проводились исследования, особенно при решении подбора подходящих технологических режимов. Особенно для подбора подходящего напитка для шахт, металлургических комбинатов, для шоферов и так далее. Хорошими свойствами, если говорить о вкусе, питьевых качествах обладает, например, 4% пиво с содержанием спирта 4 массовых процента. При оценке вкуса этого пива нельзя забывать о положительном влиянии спирта на его вкус, которое будет подробно рассмотрено в следующих видео. Концентраты пива Большое внимание уделяется производству пивных. Их можно вырабатывать в период пониженного сбыта пива и хранить очень долго. В период промышленного спроса на пиво их разбавляют водой, карбонизируют и выпускают как обычное пиво. Пивные концентраты пригодны также для экспорта. При производстве концентратов готовое пиво освобождают от воды вымораживанием или специально отработанной вакуумной дистилляцией. Оба способа связаны с определенными потерями экстракта и спирта. Производством концентратов пива в США занимается известный химический концерн Philips, который для снижения содержания воды использует процесс фракционной кристаллизации, точная технология которого неизвестна. Вода удаляется под давлением без доступа воздуха. По опубликованным данным, для оценки качества пива из концентрата, концерном 19 пивоваренных заводов было изготовлено из пива 77 концентратов. Полученное из этих концентратов пиво было подвергнуто дегустационным испытаниям при участии специалистов тех заводов, из пива которого эти концентраты были приготовлены. Вкусовые различия были незначительны, и некоторые дегустаторы приняли пиво из концентратов за оригинальное. Содержание воды в исходном пиве по этой технологии может быть снижено за один производственный цикл на 50%, а за два на 70%. Это вводная лекция, вводное видео перед огромной, обширной темой по пивоварению. Как я говорил в начале этого видео, мы распаковываем и начинаем общаться по этой теме. Каждую неделю, за исключением летних месяцев, будет выходить одно видео по этой теме. Иногда... Лекции по пиву будут прерываться, чтобы я мог вам рассказать про какие-то другие оборудования, технологии, машиноаппаратурные схемы и так далее. Но в основном на ближайшие полтора-два года пиво прочно поселится на этом канале, и мы рассмотрим подготовку ячменя для производства солода, обработку солода перед его охмелением подготовку хмеля и его выбор брожение дображивание фильтрацию охмеленного сусла и фильтрацию готового пива это все потребует от нас вдумчивого подхода к данным видео лекциям Я надеюсь что этот материал будет вам полезен а если вы, знаете кого-то, кто интересуется этой темой, или сам занимается производством пива, или работает на таком производстве, или у вас есть знакомые студенты, которые учатся на пивоваров, то вы можете посоветовать им мой канал, как опору в их работе и учебе. На этом я с вами прощаюсь. Уже совсем скоро выйдет наша Самая первая лекция по пиво варенью. Приглашаю ее посмотреть. Приглашаю подписаться на канал. Поставить колокольчик уведомления. В нем все уведомления. И я желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.